Практика терпения. Терпение это в первую очередь такое качество, благодаря которому мы способны уважать свободу выбора других людей. То есть позволять им быть такими, как они есть, не критиковать их при этом. А быть к ним снисходительными и снисходительными к, э, к их ошибкам. Вот так можно сказать. Человеку свойственно ошибаться, и нужно всегда об этом помнить. Поэтому развить себе терпение можно, если практиковать эскетизм непривязанность, стараться не быть перфекционистом, ибо наш материальный мир далеко не идеален. Когда дело доходит до свидания, терпение к противоположной стороне – бесценное качество, которое надо приобрести в науке развития отношений. Если у вас есть терпение, то вы будете создавать лучшие отношения в своей жизни. Если у вас есть терпение, у вас будет чувство уверенности в вашей жизни. Если у вас есть терпение, вы будете принимать всегда мудрые решения. Если у вас есть терпение, вы будете реализовывать ваши желания. Такие, которые вы хотите. Терпение дает вам возможность по-настоящему понять, что вы хотите от взаимоотношений с мужчиной. Терпение вам ответит на вопрос, и вы по-настоящему узнаете, кто вы построение построении отношений. Терпение создаст вам время, чтобы вы действительно убедились, что вы находитесь подходящим человеком для вас. Слабость, нужда, отчаяние не являются вашими друзьями. Они просто ваши враги. Они антигерои истинной любви. Они являются причиной того, что вы совершаете необдуманные поступки и принимаете такие же решения. Они преследуют вас, форсируют ситуацию, чтобы разрушить все напрочь. Они противоположны терпению. Терпение является вашим другом. Если вы нетерпеливый, покажете раздражение, этим самым вы покажете дорогу к побегу мужчине. А после его, после его побега будете сводить себя с ума. Я рассказывал, что помните пирог любви? Вы держите себя немножко позади, чтобы поддержать таинственность, позволить мужчине заслужить вашу любовь. При этом терпение – это ключ вот в этом направлении. Дам вам пример. Вы получили смс от него проявите терпение не реагируйте на нее сразу когда вы написали ему проявите терпение и не ожидайте в ответ сразу его ответа не думайте о том как он повел бы себя в определенной ситуации и не делайте преднамеренные выводы во первых этот мужчина может быть занят во-вторых, он из таких, которые медленно реагируют на то, где есть эмоции. И дело вовсе не в вас. В любом случае, практикуйте терпение, наблюдайте за своей интуицией, слушая его слова, наблюдая за его поведением, и, возможно, вы увидите правду, так как не торопились принимать никаких решений, и очередной драматический этюд не сработает в вашу пользу. И в Волге терпение очень важно. Оно как ингредиент в отношениях, что способствует вам и вашему мужчине пропитать ваш любовный пирог так, как вы хотите. Потому что любовь – это бесконечное путешествие, которое требует постоянного воспитания. А терпение – это компонент, который позволяет вам ясно видеть, на каком уровне отношений вы находитесь с этим мужчиной. И помогает пережить трудные времена с позитивным настроем и наслаждаться хорошими временами, которые наступают, когда вы с достоинством пережили тяжелое для вас время. Терпение – это ключ к человеческим отношениям.